включилось? Да. Прекрасно. Подваливай. Да. Давай. Да. Разберемся сегодня по-серьезному. С вопросом. С вопросом головы. Бывали голова? Была ли голова? Да. В общем, я покатал. Вот эти лыжи. Что? Могу про них сказать Они лыжи Они лыжи Лыжи Это Зач... лыжи Это зачетные Они едут лыжи. Да? Да, они такие вот симпатичненькие Вот смотрите, у них так вот Надпись Head очень такая Ну, понятно Приятная на ощупь Традиция фирмы Head Да, такой очень яркий Карбон поковиночка такая, да Такой все как карбон Какая-то вот наклеечка типа Керс, кинетик, энергия, камеры. там просто это самый GPS навигатор чисто, да. Чтобы тебя могли найти потом. Последовательно. Тут да, нарисован какой-то чип, да. Чип чипендэл. Да. Вот, в общем, вот такая вот. Ну, Она, в принципе, они такие... Энергия, понимаешь, как бы я не знаю, куда я направляю эту энергию с этого чипа. Вот, у меня всегда была загадка. Но бы, я тебе могу ну, сказать, что... я не знаю, что за чип, но я знаю, точно тяжелый. Тяжелый. Вот сто процентов тяжелый чип, тяжелый. Чип. Потому что. Если вы взялись, ребята, ну, эту ладно. лыжу, ну, ладно, то она мне. реально такая нелегкая. Нелегкая. нелегкая да. Вот. Но, но видимо, она при этом и не детская. Но, видимо, чип весит много, потому что больше я не знаю, что в ней может весить. Да? Да. Почему? Ну, потому что как бы при всей ее понтовости, красивости ехать-то на ней как бы никак не, не как-то не едется. Она нормально ездить на ней, наверное, нельзя. Она, видимо, не для того, чтобы на ней просто есть. Да? Да, то есть как бы я, честно говоря, ожидал как большего. Как-то давно в такое не выляпывался. Даже так. Даже так. То есть вот реально Значит, объясню, в чем проблематика, да? Но я, честно говоря, когда их брал, я так на склон-то посмотрел. Ну, там как-то такой склон, жесткий, хороший, ровный склон. Ну, ровный, да. Ровный, хороший, жесткий склон. Ну, ну я думаю, ну, возьму-ка для разминочки карвинг какой-нибудь да. Эксперты помечу -по -по с ним. Лютый, да, помечусь с немножко, поеду трамвайной техникой. Ага. Ну, как-то, Сашка, я не знаю. Я, Мне просто, реально, просто даже страшно. Страшно, страшно. Может в этом была проблема или нет? Да мне из-за них страшно. А, из-за них страшно. Да, то есть они как-то нет, это не их. Ты расслабился, среда, чувак. Вообще. Расслабился. Это вообще не их среда, я понял. То есть это вот карвинговые лыжи не для карвинга и не для жестких ну, можно может быть, в режиме тестов, конечно, не раскрыть всей красоты этого творения, в общем Да. Да, но мне как вот так со стороны, я же, ты понимаешь, ты я знаешь, не катаюсь, я, я со стороны могу... смотрю на них. Я тебе могу сказать другое. Тесты тестами, но почему-то, когда берешь нормальные фирмы лыжи, Нормальный нормальные карвинговые лыжи, ты как-то да. с первого раза понимаешь, а мочишь. И да. мочишь спокойно, и мочишь. Ну хорошо, ладно. В общем, эта лыжа не устроила. До свидания, да. До свидания. Пойду за следующий. До свидания. Нет. Да, все. Ставим так, подписываемся. Пока. так вроде нормально.